We'll to a dream, baby. So... Аптечку брось TAPA! Yeah! <laughs> Ты че, чел? Так, ребят, всем привет. Сегодня у нас стартует новое прохождение игры под названием Immortals Phoenix Rising. Так, ну, я думаю, уровень сложности все-таки обычно сделаем. А, надо было зажать. Все, сразу в бой. Что это было? Дом земли, колебатель, летивая Артемита, умелая охотница, способная попасть из лука в сердце Карибри, мерзкие лицемеры, все они. Эй ты, я тебя вижу. Подойди ближе. На помощь! Кто-нибудь? Спаси! Так, я про эту игру ничего не знаю. Не твоя вина. Ты жертва, как всесмертные, сотворенные глупцами. Мы отражение в разбитом зеркале. Вот ваши боги! Что происходит? Шестерых невинных детей, <связь> лишь унять свою ярость. Боги склачны, завистливы ревнивы. Они обманывают и убивают. Они жестокие, мстительны и эгоистичны. И, подобно Ахиллесовой бите, эти слабости станут тем, что их погубит. У меня нет изъянов. Все боги пали. Лишь один еще может помешать мне и обновлению Олимпа. Заносчилый, подлый, глупый, самоуверенный сын Кроноса, что заточил меня под землю. Он и только он. Это я? Видимо. Как же я скучал, Прометей, мой любимый братец. Ты приковал меня к скале и кормил орла моей печенью. Ну я же любя! Че это они такие злые-то? Ага. Тебе нужна моя помощь. Тифон на свободе. Ты некогда тоже сражался на стороне Титанов. Так убеди его отступить. Не все так просто. Из-за него мой дар пропал, я не вижу будущего. Ничего не видно. Какой ужас. Ну же, срази меня. Я не могу! Он отнял мои молнии! Он отнял все! Даже все остальные боги исчезли! Присмотрись к смерти. <свят> Присмотрелся! Эти злобные, глупые, вульгарные паразиты обращены мною в камень поголовно. <свят> а ведь какой-то злобный паразит вскоре спасет твой божественный зад. Согласен. Я по уши в навозе из Авгиевых конюшен. Но смертные всегда были и будут ошибкой. Тогда, может, поспорим. Если я прав, то кража огня и моя помощь людям благо, а не проступки. Наказание кажется тебе несправедливым. Я от него... подустал. Так ты согласен? Если прав ты... Никаких а что я лучше? Ну, точнее, он. Ну, если рафья, <клых> ты поможешь мне остановить Тифона любой ценой. Ну что ж, пусть история Феникс станет мне искуплением. О нет, опять твои роскозни! Долго еще ты будешь... <клых> <клых> <клых> Это я? Или что? Что Всё было? Началось в море. Корабль воинов возвращался домой с победой. Но в пути их застигла налетевшая пуря. Uh -huh. Море вздымало валы. словно пенились волны. Граница между небом и морем исчезла за другой падали в пропасть, глубокую, как сам Татар. О, какие яркие образы! Еще бы суть в том, что корабль был обречен. Как-то печально. И что? Рассветное солнце касалось лучами выживших. Еще бы. Суть в том, что корабль был... У меня крашнуло из игры. Продолжаем. Рассветное солнце касалось лучами выживших. Среди них юное создание, мечтающее о битвах. Но не видевшая ни одной Эй! Хочешь сказать? Добрый вечер. С бородой. Я могу быть с бородой? А, мой мужчина, типа... Крепкое дело. Кожа оттенка темных маслин. Лучших плодов. Кожа цвета козьего молока. Давай Лицо... козье молоко сделаем. Лицо типа фигасе. <laughs> Волосы как... Сколько... А, они не, не очень много. Да, вот так, как викинг. Брови. Что, реально, даже брови можно выбрать. Как эго нарцисса без как бровей живо, да давай такие как грудь давай такую что буря это буря это сон мне надо проснуться Ван, я его ясно вижу Средь воинов юное создание, мечтающее о битвах, но не видевшее ни одной. Рассказчик, но еще не герой. Феникс. А, Феникс Что это я. Что за имя Феникс? Звучит так, будто глупая птица загорелась и вопит. Это просто смехотворно. Хотя, надо бы записать. Феникс проснулся на незнакомом берегу. Почему у меня такие глаза огромные? Бля, куда урода сделал? Лахак, <с> лахак. <Esc apprehension> Есть тут кто-нибудь живой? Какой лохак, дядечка. Придется лезть Опа. наверх, иначе не выбраться. Ну да? Так, ребят, продолжаем. Я все себе тут подстроил. Как-то громковато опять. Управление тут, конечно, какая-то жесть просто. Почему так резко? Прыжок. Странно ходит. Куда идти? Доберитесь до вершины утеса, ну. Таким образом. А, видимо, сюда надо, да? А, окей. А что это у меня? А, это, типа уровень стамины? То есть я могу не долезть <реклама> прикольно вот это, кто? это статуя Очередная заставка какая-то феникс увидел лохага и братьев по оружию из-за игры свет оказалось что они машут ему и зовут его к себе феникс ну же ты, конечно, не твой брат Легерон, но хоть чему-то я тебя научу. Uh -huh. Держи щит и на сей раз не роняй. А, я тебя не видел. Да не слушай ты их, это просто зависть. Не у каждого есть такой брат, как у тебя. Лахак, Лахак, ты слышишь меня? Ты застыл. Что за колдовство? Что за колдовство? Легерон. Где же ты брат, где Телец же ты брат? Был беззащитен. Так успокойся, вспомни, чему тебя учили. Чему же тебя учили? А Те оружие да, меня научили? Так, все, погнали искать оружие. Бегать тут, видимо, нельзя, да? Меч брата! О нет! Так, меч брата. О, какой красивый меч. А, так, что брат Тютю, -тю, да, видимо? Да, походу. Легерон, брат мой! Блин, печально, конечно, а кто его убил и зачем? Ты, всегда а был ты же хороший что плакать-то звездой. Я верну тебя, клянусь. Все, Steam за брата. Кого бить, показывайте. Я ненавижу игры, где такие долгие заставки. Блин, прикольная заставка. У меня вот нет меча. У меня вот нет мяча. Ухля, какие кто О, боги назад феникс приготовился к первой битве для погнал а я могу как-то защищаться может? А мне надо просто их отпинать да видимо да, Феникса наконец пригодились так на альту ворот Как же я их долго бью Скверно Ага А, все окей Оттуда я, наверное, смогу осмотреться А скверно убить Что-то вот скверно Кайф Какой послание с богов Че? Первый раз вижу столь большую статую Гермеса Кто ее построил? Перед Что лицом это? Трудностей, совсем один а синий лик. Он был полон решимостей, спасти друзей, воинов и брата. Сколько? Пропустим эту часть. Нет, я создаю нужное настроение. А я прям тут могу, ну, сожрать грибочек. Как же я карабкаюсь. А я прям так могу? Охрените, профессор, конечно. Гермес, старый друг. Какая честь наконец увидеть тебя лично. Но не говори другим о нашей встрече. Дома мне доставалось, ведь я любил рассказывать истории, а не пахать землю. Че что это такое там? И в отряде было так же. Да. Они в историях ничего не смыслят. Эти типа, учился у него ли что? О чем он вообще говорит, вещает? Да слезь ты Что ты делаешь? Что-то злится там Что происходит? Ты можешь слезть просто Ну стамина кончается О, все, кайф так, грибочек. Грибочек. А это что такое у нас? Какая-то хероина. Амброзия. А что, он что мне дает амброзия? Дня весны и поцелуя. О, прикольно. Феникс и до амброзии добрался. Прометей. Чё, а что пропустилось-то? Ему это все равно не впрок. Пока. Так, поехали! Тифон шаг навстречу своей судьбе. Дифон с каждым часом все сильнее, а ты разглагольствуешь о смертном, сразившемся лишь в одном бою. Не дразни меня, Прометей! Клянусь тебе, этот воин, наше спасение. Если он не справится и тифон типа, победит, Озевс, мир погрузится во тьму. Это черепаха? Это храм Аполлона. Если там есть оракул, он поможет мне снять проклятие. Какое проклятие? А, имеется в виду это. Телефон, но их не бывает. Блядь, а кто? Эй, я спасу тебя! <с> я сейчас! Не обязательно его спасать вообще? Нужно как-то добраться до разлома. А -а -а. Испытание скорости... Амбрузия... Сундук... Сундук... Тут еще что-то... Че, все? А куда он направляет-то? А, вот сундук. Испытание созвездий. Пока вообще без понятия, что это такое. Еще сундук. Сундук я примерно понимаю, что это такое. Амброзия. А, ну мне еще куда помещается? Типа на карту или что? О. Еще амброзия. Кайф. Сундук. Сундук. Это вообще нормально, что столько всего? Все, наверное. А, во, да. Так. Ну короче, я примерно понял. Как же мне слезть? О, пруд. Какой пруд? Где пруд? А, мне сюда. <связывая> Давай, конечно. Ты что кричишь-то? Нормально. С каждым шагом Феникс чувствовал всю тяжесть меча Лигерона. То был груз его ответственности. Ты отдал свой меч ему... Бегу-бегу-бегу. Послушай, а почему ты думаешь, что Ахилл должен был отдать меч тебе? Че такое? Э -э, как подношение. Просто подношение от того, кто... Глядел в твои глаза и говорил, что ты особенный. Вот и все. Что это? Я положил розу на его нагрудник. А что-то в глаз попало. Продолжай. Так, ладно, ребят. Продолжение вы увидите в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.